Привет, ребята! Сегодня мы повторим слова на букву Б. Эти слова, конечно, вам все известны давно, но, между тем, подошло время их повторить. Вот две наши известные мужики уже приехали в магазин, приехали в супермаркет и смотрят. Смотри, смотри, сколько здесь разных. Продуктов и товаров на букву Б. Баночка. Маленькая баночка. Банан. Б Банан. Б. Баклажан. Бублик. Да-да! Посмотри. А еще бутылочка там есть. Бутылочка. Да. А еще башня, башня башня. Тоже на букву «Б», -Бу правильно. Смотри, смотри, батут. Да, батут. Ты любишь кататься на батуте? Да, на батуте хорошо попрыгать можно. А кто еще любит кататься на батуте? Хомячок, ты любишь кататься на батуте? Да. Я очень люблю. Я каждый день хожу на батут, попрыгать, повеселиться с ребятами. Здесь очень хорошо и весело. Мы хорошо проводим время. Посмотри. Одна машинка тянет другую на, на буксире. Буксир. Это ведь тоже слово на букву Б? Да, точно. Буксир. На букву Б вероятно красная машинка сломалась и черная тянет ее на буксире. Буксир. Бутылка вот большая тоже на букву Б. На нашей доске написана буква В большая прописная и маленькая прописная. Котеночек, а что сегодня у тебя есть на букву В? Подскажи нам. Подскажи ребятам, что у тебя есть на букву В? Бантик, у меня есть бантик. А еще у меня есть новый ремешок. Он такой длинный, что вокруг шеи. Обернули ему два раза. Еще остался хвостик. Вот у меня есть хвостик. И теперь у ремешка тоже есть хвостик. Ремешок тоже на букву Б. Нет, котенок. Ремешок на букву Р. Букву Р мы еще не изучали. Нет. Ремешок на букву Б. Б. Ремешок. Тотенок остался при своем мнении. Еще очень много слов на букву Б, конечно. Мы обо всех словах не поговорили. Все слова здесь не вспомнили. Ну, еще общеизвестный бегемот. Вот из зверей. Барсук. Грызун. Белка. Белка. б, Белка. Тоже на букву Б. У всех у вас, ребята, есть Бабушки. Бабушка на букву Б, бабушка. Балерина. Вы видите, по телевизору выступают балерины. Балерина начинается на букву Б. А еще в сказках есть страшное-страшное. Баба-яга, костяная нога, баба-яга. Тоже начинаются на букву Б. Вот такие слова мы повторили на букву Б. Следующий. Следующее наше видео будет посвящено букве В. Ребята, какие вы слова помните на букву В? Что можно отразить на нашем уроке? такой мини-уроки. Подсказывайте нам, пишите, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!